Итак, друзья, всем привет! Мы снова всем на нашей привет. любимой даче. Сегодня будем заканчивать эту комнату. Наверное, в этом выпуске вы уже увидите чистовые материалы, которые у нас лежат, приготовленные. Вот, а мы начинаем с откосов. Быстренько делаем откосы и начинаем штукатурить стены. Так, откос я решил вставлять следующим образом. Закрутил саморезики вот здесь вот в стену, выставил их все на один уровень. Сверху он тоже есть, и в раму вкрутил коротенькие саморезы. В общем, у меня лист гипсокартона будет упираться вот так на этот саморез и на саморез в раме. Соответственно, у рамы он будет э, прижат к этому саморезу, здесь он будет прижат к этому саморезу, и насквозь его продюбелим и просто зафиксируем. Таким образом, он у меня будет в плоскости выровнен и зафиксирован. внутри потом просто клей и запеним. Друзья, закончил я с отделкой откосов, зафиксировал гипсокартон, немножечко припенил его, вот сейчас за ночь он у меня схватится. В этой форме он перпендикулярно двери у меня стоит, и боковые, и верхний. Рассвет я не стал делать, потому что откос входной двери, мне кажется, должен быть перпендикулярным. Рассвет логичнее делать на окнах, здесь, мне кажется, так будет красивше. Но это мой вкус, это мой дом. Вот, Сейчас с этим я закончил и приступаю к закладке верхнего Проема над дверью в помывочную потому что дверь здесь тоже видите э, вернее не дверь, а проем дверной очень большой, так как уровень пола финальный это вот фундамент вот этот, соответственно низ белого кирпича мы от него берем 208 вверх, это у нас получается вот эта точка соответственно это верх нашего дверного проема под обычную классическую дверь, бок мы уже заложили, сейчас у нас здесь Расстояние 80, соответственно, дверь у нас будет 7 Чтобы вставить коробку, нам нужно высоту 2,08 сделать. Это примерно вот здесь. Сейчас мы вложим сюда два уголка и два ряда кирпича просто доложим на раствор. Кирпича не получается. Надо все в 3,5. Либо канал вот эти вот не получаются, дымоходные. То есть они очень быстро могут... Ну, в принципе, они так широкие будут. В принципе, должно пасть, у них Не, Не, а вообще так и получается. Мы же видели, 3,5 на 2,5. Вот. И, короче, у нас, получается, дверка будет вот с этой стороны uh -huh. вот так открываться. А поддув и чистка вот здесь вас вот будут. Uh -huh. Первый канал пойдет вот сюда, uh -huh. повернул, опустился, повернул и поднялся, уже ушел через дымоход наверх. Это подъем-опускание где-то вот в районе перекрытия вот должно у нас получиться. Uh -huh. Печь, короче, получается вот в 3,5 кирпича на 2,5 кирпича. Ну, вот они. Два с половинкой. От стены, Да, и от стены будем все скорее отступать, чтобы там циркуляция воздуха была между печью и стеной. Иначе печь будет тупо готов стену греть, а это бессмысленно абсолютно. Я уверен, что многих из вас терзал вопрос, а чем же мы будем отделывать внутри нашу дачу. Так как мы очень странные ребята, вы знаете, это по нашей квартире. Сейчас расскажем вам поподробнее. Итак, для отделки внутренних стен в нашей большой комнате наши партнеры из российской компании АМК прислали нам панели, которые мы будем монтировать внутри. Эти панели идеально имитируют Кирпичную кладку, но есть различные виды: есть в виде кирпичиков, есть в виде клинкера то, что выбрали мы, есть в виде блоков, в общем, на сайте по ссылочкам в описании и в закрепленном комментарии вы можете перейти и посмотреть. Также у ребят есть огромный просто выбор расцветок, но если ни одна из них вам не подойдет, вы можете сделать так же, как сделали мы. Вы можете составить свой индивидуальный дизайн, вы можете хоть все цвета на свете перемешать и сделать свои индивидуальные панели, как нравится именно вам. Итак, давайте поподробнее про эти панели поговорим. Прям кратенько сейчас вам расскажу. Такой небольшой экспресс-обзорчик сделаю. В общем, панели. Почему мы именно такие захотели? Я давным-давно их уже в ТикТоке увидел, как ими работают. Мне они очень понравились. И тут с нами компания связывается, почему бы и нет. В общем, мы согласились э, на такую работу только потому, что это самый максимально наипростейший способ монтажа, который только можно придумать на даче. Они, во-первых, ремонтопригодны. Если чуть-чуть что-то случается с кирпичиком, вы его счищаете и на его место клеите другой кирпичик. Они легко моются, то есть у нас это место не постоянного проживания, мы сюда будем налетами приезжать, там тусить, отдыхать, кайфовать, в баньке париться и улетать. Соответственно, здесь будет такой немножечко дебошный <с> времяпровождение. Из-за этого нам нужно, чтобы мы пришли, там потерли протерли все У нас идеальная чистота, просто максимально идеально подходит для этого. А также они очень долговечные и устойчивы ко всяким различным повреждениям. Вы можете там задеть их случайно, там чем-то шаркнуть, еще что-то с ними сделать, им не будет абсолютно ничего. Друзья, на этих панелей все кирпичики, в нашем случае клинкерные кирпичики, сделаны из натуральной мраморной крошки. Эти панели обладают высокой паропроницаемостью, что очень важно для таких помещений, как наше, потому что круглый год мы его отапливать не будем. Соответственно, нам очень важно, чтобы была циркуляция сквозь стены влажного сухого воздуха, короче, чтобы не было плесени и так далее. Также эти материалы можно использовать не только внутри, в интерьере, но и на фасадах. Они монтируются на ЭППС, на каменную вату, просто на голые стены. Если у вас из пенобетона дом сделан, вы можете отказаться от штукатурки, представляете? То есть эти панели заменяют слой штукатурки, вы можете прям на пеноблок сразу клеить их. Итак, давайте поближе рассмотрим, что они из себя представляют. Итак, первым делом, при открытии коробки нас, конечно же, встречают подробные, Инструкция по монтажу. Здесь сразу представлены все инструменты, которые нам понадобятся. Сразу вам скажу, забегая наперед, я уже все это пролистал. Я посмотрел все видеоролики на их сайте. Максимально просто. исправится даже такой криворукий парень, как я, с монтажом этих панелей. Собственно, поэтому нам просто это сказочный вариант для монтажа. Итак, следующая панель. Сама панель представлена в виде таких вот клинкерных кирпичиков, наклеенных на такую типа фасадной сетки. Сама панель имеет следующий размер. справится каждый <с> вот панель примерно э, метр шириной и чуть больше наверное метра длиной соответственно нанеся одну панель представляете какую огромную площадь стены вы сразу покрываете неважно внутренняя это отделка либо фасад здания каждая кирпичик Видите, у нас три разных цвета, такой вот светленький, чуть-чуть потемнее и еще более темный. Каждый кирпичик покрыт защитной пленкой, то есть сейчас это не финальный вид изделия. На них наклеена такая специальная защитная пленочка, которая защищает их во время монтажа, потому что для монтажа потребуется под гребеночку нанести специальный раствор на стену, вклеить эту панель, разгладить ее, выгнать из-под нее все пузырики, примерно как с обоями, то есть ничего сложного. Затем взять этот же раствор и просто все швы вот так вот прям сверху затереть. После высыхания, время высыхания написано в инструкции, вы удаляете защитную пленочку и кирпичики остаются чистенькими. То есть, представляете, после монтажа даже мыть ничего не надо, вообще сказочный материал просто. Конечно же, с монтажом этих панелей справится любой, поэтому мы обязательно в своих дальнейших видеороликах будем вам показывать все этапы работы от самого начала до самого конца, потому что этот материал будет на нашей даче. Друзья, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете задавать их лично мне в комментариях, я вам помогу. Или же написать на официальном сайте в техподдержку. Ребята очень отзывчивые, общаются, помогают всем. Там же вы можете ознакомиться с цветовыми вариантами, с видами самих кирпичиков. Там их несколько, кстати, можете повыбирать. И также ознакомиться совсем, совсем, совсем, совсем в качестве э, инструкции. То есть, что вам потребуется для монтажа, какие инструменты, какие материалы и так далее. Ну а прежде чем начинать заниматься красотой, нам нужно отправиться вовнутрь и закончить штукатурку стен. Молодец. Не забудь про А вы что тут выливать будете, да? Вода просто. цемент есть у вас? Не, надо, не мешать. Я хотел просто кадр поставить, чтобы если вы выливаете, тогда чтобы сразу же видно было. Я уеду, магадан а мы в Комарова на недельку до второго Да вот шумак отвалился. Ладно, Что, надо леса двигаться, выше. Все вот ты сухим. Ребята, закатываем мы эту стену уже не первый день. И не последний. И не последний, да. Короче, клей, сюда гипсокартон не вариант. Будет лестница, будет печь. Короче, надо, чтобы цена была жесткая. Плюс за ней будет парная. Соответственно, стена будет прогреваться. Тут прохладнее. Там горячее может быть конденсат внутри гипсокартона. Букашки-таракашки, плесень. Короче, Решили мы ее штукатурить. Спасибо всем, кто нам советовал вкладывать кирпичики, там гипсокартон и так далее. Мы местами под маяки гипсокартон вкладывали, благодаря вашим советам. Вот. Но основной слой стены мы решили заштукатурить цементно-песчаной смесью. Тебя. А то нам все пишут, то, что мы... Нифига себе, за один день столько чего успеваем сделать. Нет. Ребята, там не один день. Там неделя. Неделю. неделю отработали, и в пятницу вышло видео. Жидко навел, жидко. Жидко, жидко. Делай. Делай молча, да. Профессиональная штукатурка стен, класка, кирпича, сварка металлов, резко металлов. Обращайтесь. Когда есть своя задача, мне кажется, ты умеешь вс. <laughs> ты должен уметь вс. Нет, когда есть свои удачи и нет денег, <laughs> ты должен уметь вс. <laughs> сейчас вода сразу будет не белой ребята я сейчас убрала свой весь горох убрала отсюда шпагат у меня здесь по натянут потому что он уже отцвел смотрите какие у меня здесь дыни растут цветут цветочки красивые знаете что я сейчас увидела вот тут вот у меня арбуз и арбузик. Просто он меньше ноготочек. Ну а у нас выросла черемуха и нужно собрать черемуху. Да. Что из нее потом будем делать? Что из черемухи можно сделать, господа и дамы? Ну, мы просто заморозим на компот Не, а, а что еще? можно еще Не сделать? Знаю. Вот нам в комментариях расскажут, что в черемхи можно сделать Сегодня собрали еще свой урожай. Кабачок. И еще один. У нас уже много их. Но это один из... Собрала я немножко свеклу Сделаю что-нибудь. Ну, просто отварю. Чуть-чуть огурчиков. Один вот такой у нас. Вот. Это мне пакет. Собрала подружке пакет. Тоже две свеклы Огурчиков побольше. Я сейчас ей завезу. И у нас пошли, наконец, свои перцы. Нам приходила соседка, сказала, они должны быть красные перцы. то что когда, если... Когда нужно срывать? Если хрустит, значит срывать можно. Вот они все хрустят. Они, мама сказала, там в перемешку зеленые с красными у нее были. Поэтому не у тебя нет. могут быть только зеленые. Не знаю, пока вот. А Юльки еще перчиков не ложишь. Сейчас мы приедем спросим. Если надо, то и дам. Вот. Такие вот мы молодцы. Так что свой урожай уже идет вовсю. Ну вот и все. Наши стены практически уже оштукатурены. Осталось совсем немного. Осталось половинку. Половинки, то есть четвертинку стены доштукатурить и четвертинку затереть. Но я думаю, мы это сможем сделать за полдня. Вот. И в следующем выпуске вы всего скорее уже увидите, как мы заливаем наши полы. Вот такой вот вам небольшой... Как это? Как это? Нет, короче, удочку закинули, вот, вам обещание, можно так сказать, от меня, если все получится, я его сдержу, я молодец, ну а не сдержу, я хозяин своего слова, я слово дал, я слово забрал, вот, но это, в общем, в наших планах так. И после полов сразу же, наверное, тоже в следующей серии уже начнем показывать вам, как правильно клеить панели, которые нам прислали наши партнеры из компании АМК, вот. И будем уже начинать делать внутреннюю отделку в этом кроссовчике, я надеюсь, к осени, а вернее, к моему дню рождения, у нас уже будет место, куда мы можем приехать, где будет стоять стол, стул и диван. Октября. Да, 26 октября. у меня осень день рождения. В общем, всем спасибо за просмотр, не забывайте лайк, дизлайк, подписка, комментарий, обязательно пишите, задавайте вопросы, все читаем, почти на все отвечаем. Всем спасибо, всем, всем пока. пока.